Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, меня зовут Олег Макаров, и сегодня со мной Аполлон, Лука и Кот, и мы будем играть в, каст... э, в бедроковую коробку на сервере Кристалликс, вот. Так весело. Да, у нас Ах, все, все очень весело, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у -у -у. заходите в описание, там нас, будет... Нас, нас, нас, нас очень, нас э, сами кое-что сделают, помогите нам. Нет, кот врет, не редкий. Ой. Так, кот врет, всё время. Кот врет. Мы да. все коты, а Пло нас пустил на шкуру. У него другой скин, но он... Он просто нашего брата на шкуру пустил. Да. А, а, заходите в описании, нашей... там будет мой телеграм, подписывайтесь. Он вообще-то наш хозяин. Так-то. Так-то так Мы а, с да. Олегом, мы с Олегом. Да. М -м -м. Я считаем, вообще... Вот я ваш хозяин. Позенка. Зас... Потому что я, ты меня там забанил, кретин. Я не могу, мне забанить? Пиши... <съем> мне пишет Кра... <съем> ссылка, то, что чуть-чуть она как-то красная. Пишет то, что там, типа, типа, типа мне забанили там. Так, люди, давайте <съем> сразу скинемся все. Нет, не скидываемся, не поступаем, потому что мы так три раза поиграли, и все уже сразу все посливались. <съем> люди копайте нужно... разную железную кирку чтобы люди, чтобы броню 40, 40. 40 сразу копать и 40 а, меня так а, у меня уже 35 уже 36. Уже 37. семь меня уже чуть-чуть. Люди, я, сразу старайтесь себе я, меч я, купить. Сразу покупайте себе меч, потому что... Я, я, все, я купила себе железную кирку. Я давно уже купила. Да, да, так, так, так э, Железную кирку купили. Коп, копаем, копаю изумруды, копаю камень на меч. Изумруды на кирку 3 на 3. Алмазную я не вижу смысла мне покупать, потому ну, что, ну, типа, она от железа не так и отличается, поэтому лучше копить Нет, и на вещи, да, и на кирку, и на собрать Так, и железный скользко, можно собрать скользко. изумруды. Ну, я тебе про железные говорю. Ну, бывает. Ладно, все-таки 38. Мне уже 38 железа. Нет, старайтесь не отходить далеко от базы и копаться возле базы. Мне нужно. Окей, okay. здесь звуки я погромче буду, Нет, не так они громкие. А я ее даже забыл включить. Угу. Это <связывая> <связывая> все на свете добываю, и три... мне нужно сейчас просто три стака <связывая> Люди, старайтесь копаться возле базы и, не... и копайте короче вот так вот. Я без порядка, как, как вы там копаете, я сам по себе. То есть далеко не откапывайся, Аполлон, потому что наша база может легко. Короче, делайте, чтобы все было ровно, вот, чтобы и мы видели, если кто-то придет, ни из каких туннелей. Вот поэтому Аполлон сейчас делает ошибку, то что он копается из туннелей. Но и как раз-таки из туннелей, которые копает Аполлон, нам, к нам могут прийти гости. Вот именно но они успеют к нам прийти и к нам сломать кровать. У нас драться уме... умеешь, никто не умеет драться, знаешь, команды. Да. Аполлон, ты Мне луке не проиграл. Не проиграл? Это же заявление. Нет, не не знаю, я в ПП не разбираюсь, поэтому просто копайте, не это туннели, а вот так вот, как, выкапывайте все вот эти вот квадратики, чтобы было все ровно. Чтобы к нам и, и то, желательно то, застроить, и, и желательно застроить туннели. И желательно застроить кровать. Кровать застраивать нету смысла, ее и так, и так быстро сломают. Угу. Тут нету обсидиана, это не Бедварс. Ну, к сожалению, да, это не Тут нету ни дерева, чтобы... Погодите, я выключу чат. А я бегу на базу. Да, беги. Вот так вот копаться. Вот у меня уже практически два... У меня два стака камня. Аполлон, сколько у тебя? Три. Так, Аполлон, изумрудов сколько? Пятьдесят девять. Дарю. Ух ты. Моё ты золото. Скинь мне ещё... Скиньте мне камень. Я сейчас куплю себе кирку три на три и все нам накопаю. Ну-ка, скидывай весь камень. Я пошел на врагов. Еще дай. Угу. Кот, кот, кот, кот, кэт, кот, кот, кот, кот, кот, Китикет. Китикет. Кит камень. Камень. Сейчас... Все, что у меня есть, это... Все, что у меня есть, это 20 штук. Скидывай. Я сейчас иду на 20 Да, Потому что я все потратил. Мне нужен еще один стак, люди. Копаем еще один стак. У меня уже 31. Ски, э, так, накопайте, накопаем так, как раз купим сейчас кирку 3 на 3. И, и потом а мы начнем раз, прокачивать себе броню. начнем прокачивать себе броню. Я уже себе купила броню, в принципе. Да. Так, сто... немножко было, так, ну, осталось. у меня не, камнем, но я не буду Да, не возвращайся обратно, а, лучше да, копай себе. Я не думаю, что они так быстро, прям как я, просто взяли с купили. Надеюсь. И раз, раз, раз, да, раз, раз, думала. раз, и два. Всё. Так. Сама три на три Да. Я хочу, я хочу прочи прочитерить прорисовки чантов. Наполон, не знаю, что-то. Погодите, мне нужно чат в включить. Ага, тут уже пвп началось. Синий уже возле Господи, а я как раз по желтому копаюсь. Вот а это вообще-то очень... Откапывайся. Откапывайся. Откапывайся быстро, это приказ. Министерства образования. Хм. образования. А, напишите в комментариях, как у вас дела в школе. Плохо. Да. Ужас... И, хотите ли, и хотите ли вы дальше учиться, или хотите снова вернуться Нет, к этим каникулам? На 1 сентября поставить 7 уроков. На 1 сентября такое возможно да Меня во я, я, полу, по я понял что это возможно а у нас э, в казахстане продлили учебный год до 31 мая нас уменьшили нас раньше мы до 25 учились теперь до 31 <связывается> так, так уже... с... Я покупаю броню. Броню, броню. Господи, а Качать лучше, лучше сразу покупать. Я буду покупать лучше сразу алмазную. Я копаю, я копаю. Я Лука. Лука. Держи. О, спасибо. У тебя сколько камня? 100. Держи, накопаешь себе тоже на кирку 3. Okay. 3 на 3? Так, сколько 3 на три стоит? Uh, она стоит пять золота и стак изумрудов. Кот, кот, кот, кот кот. Китикет. Китикет нашел. Шел. Да. Я а тебе ста... скинул еще... а я найти... не могу. На одну алмазную вещь нужно примерно 400 ка камня. Но у меня уже столько есть, пока я тут копаюсь, я никого. Я не могу найти базу. Лучше. Ух ты ж, я нашел золотой блок. Это монеты. Было бы прикольно, не если бы они давались а, золото, Потому что золото очень полезное. Лука копается понимаю, на кирку 3 на 3. Базы. Так, еще золотой блок. Ничего себе, но золотой блок везет. Короче, я возвращаюсь на базу. Там вроде можно трекер купить, да? Да. Сколько он стоит? Трекер это же компас, если я не, не, не понимаю. Ну да, я знаю. 128, два стака измрудов. О, господи. Танц, танц. Так, у не хватает. О, золотой блок. Держи. Держи. Лука, Лука, сзади. Я а, Я копаю, копаю, копаю. Ау, копаю. Два, я тоже копаю. Я, я, я надо еще катуши купить. Кот, про... Кот, покупай себе броню. Кот, покупай себе обязательно броню. Так, копаем, о боже, о, опа, золотой блок. Золотой блок это монеты, они тебе монеты Люди, люди мне нужны все изумруды у ну, вас как Подожди, я занят, ты не у меня видишь? Есть я вообще-то вообще кошак был. Так, я нашел тут выкопатое пространство. Привет. Вот а ты не ты мое щас... случайно пространство нашел? Не знаю, ну нет, наверное. Там просто может быть моем. Я уже столько накопал, мне нужно. Кот. Погоди, тебе, лука, у тебя кирка три на три, да? Да. Кот. О, Кот, Кот, у тебя какая кирка? Кот, 3 -3. Тебя... Я рыб а. 3, я кошак бур, я а. бур. Я хотела коту дать кирку 3х3. 3. Ну и дать ему, чтобы да. он купил себе, но у него уже есть. Я Все. -то бур. Все. То есть. То есть уже никому я не буду покупать вещи, потому что у всех уже кирки 3х3 на 3, на 3 это легче наблюдать. я бур, я бур. Них, я главный раздатчик не курс, потому что я у маска наша. У нас уже у нас тоже уже практически. практически. А, я один, значит, железки бегаю, да? Да. да. Все, у меня уже у меня уже тоже фул маска. Только я праздник, себе случайно. Кот, я тебе купи, я тебе босинки не покупаю, я штаны не покупаю, я тебе и дал. Они тут много всего, доступны, него... но... Аполлон, а, алмаз... алмазный нагрудник и штаны не покупай, пожалуйста. Я, я случайно купил. Это просто я уже купил, а Олег мне потом говорит. Только ты не покупаешь. Ну и потому что я случайно лишний купил. Так, я сейчас буду копим на столик зачарования, потому что нужно броню запрячивать. Но сейчас я буду тебе на вот этот вот супер меч копить, потому что супер меч это супер меч, а потом буду вкачивать его. Ой, я не знаю, сейчас надо посмотреть. Какой супер меч из Ну, топор. Топор, если пользуешься. Я, я не вижу я топора, полная я полная слепой. Он стоит 128 изумрудов, это железный меч простой. А, а я, А я думаю, если. А! У -а -а. меня есть, у меня есть, у меня есть, у меня есть. Меня есть. Не говори, что они идут сейчас на нашу базу. Нет, они не идут. Это, это прекрасно. Прекрасно, И. прекрасно, но вот то, что они, у них там что-то суперская броня... Это даже я О, Ой, я какой-то... А, ну, не Нет, подожди, а где этот супер-меч? Это, это, это простой меч железный, он 128 зумбрудов стоит. Железный? Да. О, да. Дайте он дайте выглядит дайте только так, потом он становится топором. Дайте мне камень, боже мой. Держи, я, а, я купил топор. Ура, камень. Я каменьчик, я могу мой. Боже, я гений. Без зарплаты. Я гений, я просто коплю на это. Я уже... Сейчас я куплю Аполлону. Сейчас надо купить соли в зачаровании и прокачать себе броню, чтобы, чтобы было все идеально. А потом застроиться желательно кровать. Так, а где моя зона? Так, Аполлон, ну, я тебе куплю Азаму. Ну, зона... Он говорил мне покупать этот нагрудник, а я купил нагрудник. А, держи. Я О, сейчас да. копаю. Ой. Я копаюсь, я коплю на... На грудник точно тоже не... Желательно люди сделают сундук для нас, чтобы если кто-то умрет, чтобы вещи взяли. Так, я буду копить на этот, но стоит а буду... Так, скинемся, Лука, скинемся тогда. Так, сколько стоит он? 120? Ну, норма. Я тогда, пок... я тогда покупаю книжки, ты копишь на столик зачарования. Я покупаю много книжек, окей? Okay? Я уже коплю, я уже коплю, у меня уже много ресурсов. А, к нам идут, к нам пришли, к нам пришли. Где? О, где? Там, там чел был, там чел, вот он. Убил. его. Убил. Мой, мой, откуда убил. они пришли? Откуда вот они пришли? именно, откуда они пришли. Люди, сейчас должен кто-то на базе стоять, сейчас должен кто-то на базе стоять. Все, Что? люди, в... Студе, покупайте столик. Столик, быстрее, посмотрю, откуда они пришли. Лука, ты ковку. Я, я купил стол. Так, купил я стол, купил. я сейчас куплю эти книжки. Ставь стол, Страх. я покупаю книжки. Мне что-то страшно, идти туда. Олег всех убежал. Олег? Нет, Олег на базе. А, а я что-то что хотел... Я хотел, а проход, я хотел в проход пойти, но там что-то страшно. Так а я будет. сундук купил. Я туда положил ресурсы, которые мне не нужны. Ага. А это вот. наша шахта. Господи. Это наш. Так, так кошак бур идет работать. Так, это все так. Авторестарт через 50 минут. Ну, типа, Ну так. и что? Ну и что? Ну и что типа с этого? Ничего, ну чего, кот? Ну вот и я. Предложу. Кот, много вопросов задаешь. Так, я знаю, ну, что я хочу накопить на всякий случай. Я Лука, буду... ты уже вернулся, уже вернулся на базу, да? Да, я туда не ходила, я страшно. Так, я, я все, не... так, Лука, прокачайся. Он На нашу базу снова идут, на нашу базу снова идут, их там О! двое. Твою... А на базу, ну, люди, на базу. Добегу, на базу! Они динамит! Лука, не иди, там динамит! Боже, их аплодисменты! Ага. Погон! Опасно. Какой опасность? Мы не боимся опасностей! Ага, где они? А если они нас надурили? Они Будьте кто-то на базе, люди! По сути, мне что страшно болит. на базе, на базе я Нет, трейдюсер. я не умею... Я, я, я тут все. дело вижу! Я тут дело вижу! Где ты дело видишь? Я на базе. Я О! Избивайте его. Я Ой, блин, стою. Я. Я стою блин страшно. Страшно очень. Побежали отсюда ли. Пошли Прищи там в ресурсах, в этих, сундуках, в этих глаз. Кому Ты сломали? Не, нам нет, кровать? Нет. Нет, не ломали еще никакую кровать. Так, я, я на всякий случай, знаете. Так, я пойду копаться, потому что я пошел копить еще изумрудов на кни. на этом А я на кровать пойду. На всякий случай. Да, на кровать надо. Я вот коплю. Угу. Кстати, мы единственные живые. Да, кстати, ну на всякий случай, знаешь, я на коплю. Да, это... мало, чего не... мало чего может случиться, а полон не будем вообще заказать. Так, Поэтому... так, у нас есть изумруды? Так, я беру изумруды, на У меня изумрудов мало. Хорошо. Но сейчас мы это исправим. Ладно. Да, ужасно. Так, я вот так буду попасть. Ты все замолчали так? Я тут, я тут, я тут, я тут, не-не-не, я бегу обратно. Все, я а, тут, я вернулся, у меня просто проблемы с микрофоном. Oh, yeah подожди короче мы ждем давай пока не будем чароваться а подождем пока у нас будет 30 уровень на у стола потому что там сейчас минимум 20 вроде я сейчас изумруды умруда понадоб понадобываю и прибыль сейчас очень главное то что чтобы к нам никто не припрялся но вон к нам идут к нам идут к нам идут люди бегу, бегу, бегу, бегу. все бьем его бьем бьем бьем это, это какой-то код не, не давайте, Люди, он на базу, он на базу сошел. Доварищ, где вы? Он на базе. Люди, где вы? Милк. Я сейчас Я сейчас Я сказала. Не даем ему убежать, не даем ему убежать. У нас преимущества. Он Нет, он сломать сейчас. Он нет, он уже ушел. Все, я его убил. Нет, нет, у нас... Я его убил, лю... Только не умирайте, прошу вас. Боже, чел. Люди, давайте. Мы не должны из-за этого ссориться. Помогите. Люди, Помогите. идите, помогайте друг другу. Он, он отвлек меня так выглядит. Это трэш. Он упал куда-то. Я бы не советовал вам бежать за ним. А мы бежим это и делаем наоборот. Получи дурень Получи. Да чего такой неубиваемый? Я, я вижу вас, я вас вижу. Кстати, Ой. компас полезен я тем, что сжогу. люди собирайте вещи и все в сундук. А ну типа мы все равно их не врем, но чтобы если что, если вдруг что случится. Люди, кто, кто накопил на кровать, скажите то, что есть я, такие наверное, люди. Накопил. У меня есть так изумрудов. могу пожертвовать. У меня есть компас. Да, я купил, его надо ставить. Так, мы с вами уничтожили? У а, меня с... есть кроватка, Олег. где? Все, иди ставь, иди ставь ее, иди ставь ее. Да, да. Или я куплю. Да, то, Надеюсь, она правильно работает, как мы думаем. На кровати должна быть пустота. Так. Сейчас исправим. Все. Я пойду, так, а вот как мне попасть обратно на базу? А, вот наша база. Можно теперь вот? Вот наша база? Так, все, прекрасно. Блин, у нас... книжки. Я тут <связываю> книжки ставил. Кот, извини, я случайно их сломал. Ну, ну какие-то тебе книжки дорожат в нашей жизни? Да, зато у нас жизни будут. Угу. Ну, ешь, корола просто... Так, остались и оси... синие. А по-моему того, что ли, откинулся от жизни? Да. Боже. 27 блоков осталось до этого. Идите за мной. Да, с да дурочек. 27 блоков осталось. Копай а мега быстро. Куда дальше? с А, нет, до цели осталось ноль блоков. Они... Стоп, стоп. Кто знает, как комплекс пользоваться? Нет, я не умею. Дай этому дату. Где дуры Славочки? Нам на базе уже толком то нет смысла сидеть. Вон там дуры Славочки. Да, там дуры Славочки. А как ты понял? Там где-то дуры Славочки. Ты прям разбираешься? Там, типа, компас написан, то, что, типа, да. Подожди, так, славочки. Куда? дальше копать или дура славочки? Вон там. Аполлон коньки двинул до меня только сейчас дошло. Кот, у тебя Ви плюс? Почему я только сейчас замечаю, что у тебя V+. Кот богатый. Да, богатый. Так, подожди, потому что у меня костят без... О, ля-ля. Ага, попал. Кот, кот, он... кот, ты гений. Они, кажется, идут они сюда. А, да какая? Они, они будут близко, ты будешь их ники видеть. Они наверху. Они наверху. За, они, мной да? иди, за мной идите, люди. Тут же проход есть. Они на... Я пофиг. Ты пофиг? Да. Блин. Да, да понимаете уже. Они, короче, наверху. Я И понял. Вот У меня к ним есть площадь. проход. Где? Где? Мы ну, там я где? Салет. Я, Боже, мне показалось, я их вижу. Где они? Ты видел их? Они... Ну, они где здесь... Туннель, нет, ну, тут, это, туннели. короче, туннели. Среду... Вы где, дура, Славочки? Сама ты, дура, Славочки. Мы там где спускались, я сказала, Диза", ну, и мы туда поднялись. Могила какого-то Арчика. Арчик. Я потерялся. Арчик сдох, бедный Арчик. А это и не наша база, это... случайно? Это, случайно наша, Нет, не наша. не, не наша. Ну, мы тут... Заберем. По хозя... Боже, столик нельзя сломать. Ладно, столик не надо ломать, но стол заживания я снес. А где вы? А, вот а, могила... Олега а... потерял! А, вот Олега. Могила Боже Арчика. Ж... Мы тут, кот. Ты нож Ники должен видеть. Идем к могиле Арчика. Вон я вижу Арчика. Кот, а иди вижу. прямо. А прямо иди. Высота. Прямо. Сколько мы изум... должны найти Сколько изумрудов, ёб твоя, налево. Да, почему у нас на базах столько изомблюда нету? Мы, у нас есть, просто мы их не копаем. Копаем? Погоди, Нет. кот, погоди, мы кота опять потеряли. Кот, компас, кот, компас! Так, так. магический компас говорит, то, что Деурис лавочки где-то там. Идем за корова. дурочками. Mm. Да. Идем за ними, ведь Деурис Дурочки, вы наши, вы где? Мы готовы на забив. Люди, а вы точно не, не готовы? Точно все готовы? Да, готов. Погоди, кот идет в другую сторону. Идем за котом. Кот, ты хотя бы предупреждайте, что ты уходишь. Угу, это мы бы... Если бы Олег не заметил, бы я бы пошел туда. Он где-то здесь. Он прятается от нас. Он где-то здесь. У меня компас здесь сходит с ума. Люди, у вас... А ты ПКМ нажми, ПКМ нажми, так, гей. Компасом. Компасом. Компасом ПКМ нажми. Ну так я ж нажал. Так, ПКМ нажал. У тебя пишется там то, что... Ну, как-то это был проход, Ада. Даже и дуры с лавочки. Надеюсь, они там. А тут еще есть выше проход. Подождите, да. я Подожди. там пойду. А, тут нету ничего. М -м, а вдруг они а скрылись? Я вернусь ко... Тут а, внизу. Погоди, тут есть, за... а тут... Мы застраивали? Смотрите. Едрин, как страшно. По Побежали. Олег, а, к... по... а, ну так... так вот куда компас? Нет, подождите. Компас? Мы бежим от них. То есть они в той Это стороне. Страшно. Значит, они все да. таки наверху. Я предлагаю пойти сейчас компас купить. Мне И а снизу, И У тебя сколько? У тебя есть изумруд? У меня полтора стака. А сколько изумруд, Ой, изумруд стоит? Дуры славочки. Они <связь> меня бесят <связь> уже. Да где они? Тупорылые просто жопу застряли, наверное. Дай мне компас. Куда мне компас? Я понял, кажется, где они. А вон они не дуры славочки. Ты их видишь, их Ники? А, я тоже их да, Ники я вижу. Я. я тоже их Ники вижу. За ними в атаку. Я в атаку. Он не показывает, я смотрю вниз. не светит теперь, и мы тоже светимся. Оружие на готове. Один копается, другое оружие держит. А я не вижу ничего. от нас убегают. Они от нас убегают Где они? Попались. Попались. Вам не выиграть меня. Они меня только забиливают! Помогите! Помогите! Вы слабый А если вы сейчас убьют? Смите в жопу! Лука, беги! Лука, только посмей сдохнуть, я тебя потом наклоню. Я сейчас сдохну! У меня сдохнет Эль! Я за кактусом! Всё, я разобрался с кактусом! Я вы тоже! Не я, приму. Не я, я не умру! Я не Я вы меня я туда прыгну, я Я как Лука выиграл, все. Нет, вы сдохли. как Лука выиграл? Я скрыла, я не умануюсь! Я говорю, ты тоже что-то не что произошло? Ты волосатый, сказал бы кто. Он копает, что это под... Ну как? Нет, он еще бой остался. Мы с тобой... Ну как ты сможешь? Ну сможешь где ты? Ой, я, я застрял. А Вы я не... живой! Ты выиграл или ты поиграл? Я живой! Ну, кровать ты только для луки. А, ой, точно. Ну, чтоб что... давай я сюда сюда Я сюда сюда Сейчас сюда Я должен выжить! Вы поняли? Я такой стою, я сижу, я не понимаю, что произошло, почему он выиграл, а почему то что-то, а? Не понял. Боже, Лука, будь готов, он к тебе сейчас придет. я ни к чему не готов. Вы умерли, а даже А у него не понял, ник, у него ник СКС? Сей... Э... Сек... понятия. Какой-то Егор или что Егор. это? Егор. Так, <связать> Егор сейчас копается. Егор сейчас копается. Вот. Ух mm. ты, какой-то алмазный меч. О. У меня нету... А что это за алмазный а меч? А может, хрустить? Лука, будь на щеку, специально не проигрывай, будь лучше сильным. Потому что, если кровать может работать же один раз. <связаводие> <связаводие> я просто <болен. связаводие> Страшно. <связаводие> я угораю, угораю. Я, мне пишут, что вы проиграли. Я такой, думаю, не понял, как мы проиграли. Как Лука сдох. Ябут-ябут. Бы, бы. Торка какая-то. Погоди. что там в сундуке? Где он? Я оботрался. Лука, Где? там Где? была алмазная Где? кирка. Лука, там была алмазная кирка да? в сундуке. А я взяла да. Такую же. Иду. Такую же. Да, я взял такую же. Лука И родной. остался один жив. Лука, ты сможешь, ты просто сможешь. Ты молодец, ты хороший. Я даже не знаю, в какой он в жопе. Он у тебя да. в жопской жопе. Если так вот... Еще... Не... Лука, Лука, есть такая проблема. У него тоже кровать есть. Да, что ли? Да, а что и ли? если так говорить, то он на тебе не так далеко. Не так далеко? Блоков, блоков стол Блок стоит, в а какой стороне? Я ей говорить не буду. <свят> Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.